<свяк> коровки мои, коровки свинки, лисички, бараны. О, блин, курицы, блин, коровы. Здрасте, всем привет. Как как было, так все осталось. И всем привет, с вами Адонос, и yeah. я, и всем привет, и вы на канале генерал 22 и сегодня я не один, и как всегда Сиегорчиков, поздравься. Всем здрасте. И да, это четвертая серия выживания, да. Так, пойдем, ты где находишься сейчас? А ты где? Я да, вот. Я вот... Покажи мне ферму, я просто ее не видел. Вот там. Если я уже просто... Я за кадром... Ребята, я за кадром уже сходил до этой... Так скажу. О, овец нашел. Коров нашел. О, свиньи. Простите, меня залозал. Большое, а давай. Вот, ребята, кстати, да. Еб, поросеты. Ну, видишь, что у меня с персонажем происходит? Вижу. Он лагает, но у меня, ми... I mean, у меня пока... мышка, у меня мышка просто так ходит. И короче, видите, что такое именно какую Сказать... какую теплицу сделал. Да. Это так. Быстренько, так пока Андрей не видит ларуных коров. Да, да, да, да, у тебя нет. Пошел, пошел, быстрее, быстрее, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Лежим. Не надо, Бан. Не надо. корову. Так, быстрее, корова, я через... А! Да чё? Меня забанил. ты меня забанил. Разбань. Разбань меня. Разбань, Куда Разбань меня, и тогда скажу. сейчас. Я не знаю, я там не ориентируюсь. Около склада второго. Точно? Ну где там? Я не, точно не помню. Ок... Ну, ну. ну, красным амбаром и складом. Там она около реки должна быть. их тут нету ну, ты, ты, разбань меня я тебе приведу короче ребята а этот придурок блин выпустил э, всех животных нахрен Так, так, так, так, так, так, так, так, так, Что? Пошли так, Выруби, то, что, то, что вырубить надо. Нет. Вот, и так, так, вырубить так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Ух, наливал. Ух, ай-ой-ой-ой, лечу, я лечу. Сейчас тут цыпленок зажарится. Эй, куда? Эй, не зажарься. Ой. Куда? А я его привяжу к остальным животным. Иду. Вот стоять, а это что такое? Карта. Понятно? Смотри, какая она большая. Нет, нет, нет, нет, нет. Ху, ху, ху, ху. Я чуть свиней не выпустил. Хотел привязать. Пошли, покажешь карту. Поднимайся наверх. Уже. Да, то есть если... Ты мне говорил, это неудобно отсюда смотреть. Приблизь. а Поле зрения... Видишь леса? Видишь леса вокруг дома? Где? Лес. Возле дома два леса есть. То есть после этого большого? Да. То есть вот этот, который и прям на острове с ним, и который за... через реку, да, буквально. Это, это, это все Смотри, один, который сзади дома, а второй, который справа от моста. Да. Это... А можно мне... Это... А можно... Слышь, слышь, слышь, слышь. Слышь. Вот этот, все убрать, потому что будет с отбоста справа. Это будет парк. Ну вот. А, <связываю> вот, вот <там> справа <связываю> будет парк, а за ним будут постройки. Мо вот. мой, можно, можно мне там карту такую сделать? Где? Типа, потом же, когда я там сделаю все, нужно будет другую карту здесь сделать, то, что леса нет. А он обновится. Обновится? Он, ну он, ладно, он я пошел. Он каждый раз обновляется. Перейм, кое-что покажу. Для чего. А! Я упал. Судор. Иди сюда, обратно. А, так он прям рядом с этим лесом, я-то думаю. Смотри, иди сюда. Иди. Вот, смотри. Смотри хорошенько за, за, за, за портом. Затем? За портом справа. Порт справа, ну вижу. Видишь пустое место? Где? Справа а, от дома лисы? Нет. А, справа от порта все вижу. Видишь пустое место? А. Там будет рынок. Рынок? Да, пойдем покажу. Ну я пал, он вон там будет, вон, вон, вон, вон, Да, я уже отсюда вижу, не надо мне идти. Я уже. А, куда я упал? моё, я мне опять плохо. О, Андрей, я это за остальные серии.